Итак, друзья, сегодня я хотел бы поговорить с вами про Reels. Ну, как поговорить? Говорить, как всегда, мы будем достаточно мало, будем больше делать, подойдем к этому вопросу больше с технической стороны. И, как вы знаете, Reels это новая фишка Instagram. Это такие короткие ролики, в которые можно добавить мелодию. Длительность таких роликов от нескольких секунд до одной минуты. Пока до одной минуты, если я не ошибаюсь. Наверное, дальше эта возможность будет расширяться, и ролики, возможно, станут более длинными. Эта фишка Instagram появилась неспроста. Instagram хочет сделать достойную конкуренцию TikTok. И если раньше выкладывая stories вы могли использовать свою какую-то мелодию, свой трек, то теперь вам доступны треки других авторов, треки, которые предлагает Instagram, и вы в свой reels можете загрузить предлагаемую мелодию. Эта фишка еще хороша тем, что Instagram сам продвигает рилсы Ну, во-первых, им интересно эту функцию раскрутить, чтобы она на самом деле стала достойным соперником тик и коротким роликом шорт в youtube кстати которые уже достаточно давно появились на youtube каналах ну и помимо всего прочего instagram также как и ТикТок, продвигает ролики если вы используете какие-то популярные трендовые треки и аудиодорожки. и почему бы нам с вами этой фишкой не воспользоваться и на волне раскрутка instagram не привлечь к своим профилям больше аудитории Итак, что вы смотрите Можете благодаря Рилсом ну во первых привлечь к вашему профи большее количество зрителей соответственно повысить охват и увеличить трафик потенциальных подписчиков также ваш профиль станет более разнообразный и интересный я совсем недавно начал использовать эту функцию в своем профиле и хочу вам сказать что практически все мои рилсы не просто просмотрели несколько тысяч человек но и после каждого ролика ко мне приходит несколько десятков подписчиков что согласитесь очень приятно и казалось бы эти ролики делать легко и просто но во всех делах есть свои тонкости и особенности итак вы на канале art photo life меня зовут серджа не будем больше терять времени поехали Так, друзья, первое, что нам необходимо сделать, это, конечно же, взять в руки ваш смартфон, зайти в запись экрана, я вам объясню потом, для чего мы это делаем, и в настройках обязательно выставить источник звука «Системные звуки». Все, вы настроили, вы готовы к новым победам. Итак, друзья, как я уже сказал, Инстаграм продвигает рилсы, в том числе и за счет мелодий. И было бы неплохо, если вы будете использовать не просто свои какие-то любимые композиции, а именно те треки, которые находятся в тренде, у которых очень много просмотров. Итак, друзья, вы просматриваете рилсы, и вот на каком-то рилсе вы задержались, и вам захотелось сделать что-то наподобие. Все очень просто. Для начала вам необходимо сохранить Аудиодорожку, которую потом вы используете уже в своем ролике. Для того чтобы сохранить трек, используемый в видео. Вам необходимо кликнуть на иконку внизу экрана в правом нижнем углу. И нажимаете на клавишу Сохранить аудиодорожку. Итак, друзья, теперь мы включаем запись экрана. Запускаем тот Real, который нам понравился. И записываем его. Записали ролик. Остановили видео. Теперь переходим в иншот Кликаем видео кликаем новый кликаем фото выбираем фотография до фотография после будем использовать такие симпатичные вкусные листочки папоротника кликаем внизу справа на зеленую галочку и так у нас появляется две фотографии два изображения было стало и соответственно иншот их поставил по умолчанию там на 6 секунд нам это конечно же вообще не подходит что мы делаем дальше? Вот здесь внизу кликаем на музыка, кликаем «Песни плюс», «Извлечь аудио из видео». Теперь мы включаем трек, который мы только что записали, кликаем галочку «Извлечь аудио». Так. И давайте мы для начала займемся аудиодорожкой. Нам необходимо обрезать аудиодорожку, чтобы она звучала именно так, как в оригинале. Итак, слушаем. Выбрал я то место, где начинается первая нотка, кликаю теперь на саму дорожку непосредственно, кликаю раскол и выделяю левую часть, которая пустая, либо с лишним звуком, и нажимаю удалить. Кликаю на аудиодорожку, удерживаю и подтягиваю в начало клипа. Слушаем. И теперь находим конец аудиодорожки. Аудиодорожка остановилась, кликаем на нее, нажимаем раскол, кликаем удалить, правая часть удалилась, и теперь что мы имеем? Итак, друзья, ориентируемся на звук и подбираем именно то место, в котором должно произойти изменение одной фотографии на другую. И если у вас хорошее зрение, то на аудиодорожке вы можете увидеть такой всплеск, ну щелчок или бит, и поэтому всплеску видно, что это как раз место. Ударника, где должна измениться наша фотография. Остановили. Вот эта полосочка белая параллельно как раз у нас показывает то место, где должна измениться фотография. Теперь кликаем вот здесь вот посередине на галочку. Дальше кликаем на первую фотографию. Как вы видите, она у нас обозначилась в такую рамку со стрелками. И подтягиваем вот сюда ее. И она даже у нас прилипнет. Теперь кликаем на вторую фотографию и подтягиваем ее в конец клипа. Если у вас ваша мелодия длиннее, вы, соответственно, подгоняете 3, 4, 5, там бывает, до да, 20 до 30 фотографий в некоторых клипах. Ну, сама техника, она достаточно простая, тут как бы понятно. Теперь смотрим, что у нас получается. Теперь давайте поставим переход. Кликаем вот сюда на иконку квадратика между клипами. Давайте сделаем вот такой вот переход. Кликаем галочку и посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж, неплохо, но это еще не все. Нам нужно удалить ту мелодию, с которой мы работали. Потому что мы можем, конечно, записать рил с нашей мелодией. Но тогда и аудиодорожка будет наша, а не именно та, которая, вероятно, уже собрала там миллион просмотров. И если оригинальная дорожка собрала очень много просмотров, у нас есть шансы встать к ней поближе и собрать просмотры благодаря этому активному ролику. Почему бы нет? Итак, мы опять заходим в музыку, кликаем на наш клип и удаляем его. Нам он больше не нужен. Самое главное, что у нас есть трек и есть переход. Кликаем сохранить. Сохранить. Выбираем высокое качество. И сохраняем. Клип сохраняется. Теперь идем в инстаграм. Кликаем вверху на плюсик. видео Reels. Кликаем плюс. Добавляем наш клип. Кликаем добавить. Кликаем сверху на значок нотки. Кликаем на сохраненное. Находим наш клип, который мы сохранили. Выбираем его. Кликаем готово нажимаем предпросмотр нажимаем далее итак, друзья, сюда мы можем теперь поставить хэштеги мы можем поделиться в ленте давайте мы так с вами сделаем и, друзья, что самое немаловажное для привлекательности вашего рилса вы можете сменить обложку и поставить из галереи именно ту фотографию которая, по вашему мнению, интересная тем более, если вы сохраняете в ленте как раз было бы логичнее иметь именно то изображение, которое в ленте вы хотите видеть, а не до обработки. Кликаем готово. Ну все, друзья, осталось кликнуть только поделиться. ну вот друзья техника хоть достаточно замороченная но зато она позволяет выцепить популярную интересную мелодию и расставить фотографии в таком порядке чтобы это было подбит красиво и соответственно произвело впечатление ну и соответственно дальше на что уже ваша фантазия способна делайте красивые переходы которые там качаются исчезают мелькают для того чтобы клип был интереснее для того чтобы он привлек внимание выбирайте яркие красивые самые ваши удачные фотографии собирайте кучу просмотров привлекайте к своему профилю большое количество зрителей подписчиков и на этом друзья все если видео было полезно не забудь поставить лайк желаю вам творческих высот с вами был серджио всем пока и до новых встреч